Для тех, кто включил а, это видео для того, чтобы узнать, сколько просто грамм, я вам сообщу об этом в начале ролика. Итак, на Honda X4i 462, CBR F4, которая корбовая, а, там идет 475. Расстояние на F4i должно быть у вас 116 мм, на F4 обычной 118 мм. Это при прокачанной вилке. Насколько я помню, на камеру последний раз я делал вилку на Нинзе. Это у нас будет вилка от CBR 600 F4i. Вот что бензин жилотворящий делает. Ну что, друзья, как обычно, я ничего не снимал. Как обычно, думал, снимать не буду. Но получилось так, что я для заказчика понаснимал какие-то коротенькие ролики. И, в принципе, начинаю подозревать, что почему бы не поделиться этим с вами. Таким образом, сейчас вот из нарезки некоторых видео покажу вкратце, как поменял подшипник рулевой колонки на данном мотоцикле, так что ну я думаю, все это дело я запихну все в один ролик э, таким образом, что, что я с ним делал, с этим мотоциклом, там еще будет замена резины, замена масла а, так что усаживайтесь поудобнее и погнали что Вадим, чтобы вы удостоверили что, что я ставлю именно вот эти оригинальные, ну это так для себя, вот они получаются ваши старые вот он подкусывает, вот он вот оно подкусывание идет здесь отлично ходит вообще это получается это нижний а верхний подкусывает вот он видим да уже разболтался это ваша это ваша крышка вот получается будет ваш один ваш второй соответственно сальники вот они это верхний это нижний а я сейчас ну просто покажу чтобы вы не переживали, что я вам поставлю именно оригинальные. И вот эти вот могу отправить вам. Положу в пакет, чтобы вы знали, что я вам их поменял. Ну что, друзья. У меня, как всегда, все как обычно. Я уже понаснимал целую кучу роликов для заказчика. Для хозяина данного мотоцикла. Показал, как я запрессовывал подшипник, чтобы он не переживал. И, собственно говоря, я не снимал, как я его снимал. Я не записывал видео о том, как я снимал все это дело. Разбирал. Но, по крайней мере, теперь у меня есть возможность записать то, как я его все дело собираю. Итак. Вы сейчас увидите ролик, как я все это дело запрессовывал. Обязательно все это с феном. Таким же образом я это дело и выпрессовывал. Делал я и каким образом? Делаем все по фаншую. А то тут везде в интернетах пишут, что так взять и забить его в чертовой матери. Но нет. Я так делать не буду. Поясню, в чем ситуация. Подшипник должен усеться на, ну, очень плотно получается. Но если мы его сейчас будем усаживать, это мы поцарапаем, расцарапаем все матери, поэтому я делаю вот так вот. Исключительно только через фен, с помощью нагрева металл расширяется и спокойненько усаживается. Все по Теперь, соответственно, для того, чтобы усадить, нам нужно это все дело нагреть. Мы не будем забивать на холодную это будет некрасиво замеряем здесь у нас уже 108, 112 122 а внизу у нас 44 соответственно у нас это уже расширилось и сейчас будем забивать Но единственное, что а, у меня нет трубки такой длинной такого диаметра я буду использовать латунь буду бить прямо по а, ступице подшипника так скажем да по внутренней части по, по наружке и соответственно а латунь будет проминаться, а сталь, соответственно, нет То есть я ее повредить ее я просто не смогу Вообще никак ну, Давайте попробуем it, it. Вот так вот, раз а, вот. Трубки у меня, к сожалению, нет То, В принципе, усадил Получается, вот мы били вот по вот этому месту Сюда бил молотком А вот здесь заминается металл Но До конца у меня посадить не получилось, к сожалению Потому что все-таки криво он идет и я придумал вот такую хрень У меня есть от вилки для того, чтобы забивать сальники Это вот такая вот байда Специальная а Здесь больше диаметр Я взял старый подшипник Вот он Старый подшипник, его вот так вот отдел на эту обойму Чтобы его не жалко было И вот таким образом Все это дело забивал Все, обойма у нас получается внутренняя села на свое место Теперь у нас все вожули. Вот она, обойма. Сальник стоит. Сейчас я это дело все протираю. И будет все красиво. Сейчас вы уже посмотрели ролик о том, как я его запрессовал, а о том, как вытащить, я делал вот так. Я, соответственно, это все дело нагревал феном. Вот здесь. Вставлял сюда. Вот такой у меня еще за отцовский есть. Я не знаю, как это назвать хрень какая-то это то ли клапан или что-то это было вообще непонятно что и соответственно вот таким вот образом вместе с сальником все это дело выбивал молотком только изначально нужно здесь нагреть а, нагревая вот эту вот деталь она соответственно расширяется а, ну я обычно мерю как например грею феном и понимаю что например здесь у меня там допустим 28 градусов да там вот на вот на эту деталь а на этой детали у меня, допустим, там, сейчас уже 23, а когда грею феном, она, соответственно, больше. То есть при нагревании вот этой детали, это остается холодная, она остается, например, в своем размере, а это горячая, она немножко расширяется, буквально какие-то там доли микрон. И, соответственно, вам будет легче потом все это дело э, снять или же установить. Ну, соответственно, это называется горячая посадка, там, или как еще иначе это можно назвать. Примерно каким-то образом, вот таким же образом я, получается, посадил а, и этот подшипник. Единственное, что а, если вы будете делать то же самое, вам нужна будет какая-нибудь трубка, к примеру, где-то на а, 36, наверное. Да, на 30, здесь диаметр 30 вам нужна будет трубка примерно на 32 там на 31, чтобы она была чуть-чуть больше, чтобы вы могли ее сюда одеть и не забить ее сюда, потому что здесь идет на конус расширения, если вам видно теперь у нас получается здесь все усажено здесь мы протираем все от старой смазки потому как я сейчас только что опять же прикоснулся, протираем все от старой смазки намазюкиваем сюда новую смазку вот у меня есть матюль грейс 300 берем вот эту смазку намазюкиваем сюда это подшипники оригинальные здесь стояли какие-то непонятные вот я намазюкал смазки смазки много не бывает лишняя выйдет не переживайте но все равно все это останется в рулевой колонке во внутрях главное чтобы сюда не попадалась всякая гадость вот я вот так вот намазюкал вставляем теперь обойму наружную аккуратненько вставляем наружную обойму вот таким вот образом сейчас все это усаживаем, здесь, здесь соответственно тоже мазюкаем, одеваем обойму и просто утяжками, обычным методом утягивания с помощью болта она сядет на свое место и соответственно теперь вот это вот дело вот так вот берем, укладываем и постепенно собираем все это дело здесь. Соответственно, когда мы это все дело поставим, будем стягивать болтами, и обойма наружная она войдет как здесь, так и снизу. что давайте приступим. Я уже наживил, получается, нижнюю траверсу. Вот она внутри ходит. Для того, чтобы усадить подшипник, нижнюю обойму и верхнюю обойму. Верхняя обойма встала в свое место. Нижнюю обойма. Мы сейчас будем закручивать эту вот гайку для того, чтобы она постепенно нижнюю усаживала. Есть вот такой ключ, но он, получается, соскакивает. Вот видите, то есть даже вот, вот сейчас он на грани вот-вот сейчас и соскочит. Я делаю это вот таким вот образом. Подкладываю ключик какой-нибудь, не важно, что-нибудь, железочку какую-нибудь, и потихонечку подтягиваю. И у нас нижняя обойма усаживается. Ставим контрагайку, но еще нужно поставить такую шайбу, которая предотвращает ее откручивание. Я надеюсь, мне хватит места буквально докрутить еще каких-то 5 градусов, для того, чтобы все это дело зафиксировать. И все, и начинаем собирать. У меня получилось еще протянуть пару зубов, то есть получается у меня было вот здесь, и еще пару зубов получилось провернуть. Теперь вот эти уши просто вот так закрываем, и соответственно теперь ничего на ходу никогда в жизни не открутится. Оставляем вилку и равняем все это дело, потом только затягиваем. Ну что, дорогие друзья, у нас получается вот они, перышки стоят. Это те самые перышки, которые я снял вот с этого F4, где менял подшипник рулевой колонки. Как вы видели на осмотре, мотоцикл был достаточно сильно залит какими-то смазками перед зимой. И я очень сильно думал, что тут тоже смазки перед зимой Они накапали вот сюда вот на вилку Потому что снизу потеков толком не было Были потеки только вот здесь вот на вилке Соответственно продавец уверял, что это именно ВДшки или того чего-то такого Короче говоря, сейчас покачаем вилочку Покажу, что я нашел Собственно, вот она наша вилочка И сейчас, даже протерев здесь все Я ее покачаю сейчас просто руками что мы видим? Мы видим влагу. А именно масло. То же самое протерли здесь и покачали. Здесь вообще легко ходит. Вот так вот. Вот такое вот маслица собирается. Хозяином данного мотоцикла было решено сделать все-таки вилку. И сейчас, дорогие друзья, мы будем менять масло и сальники-пыльники. А ваша любимая рубрика Ремонты. Начинаем разбирать вилку и мыть ее. Ну что, приступим. Откручиваем наши вот эти вот крышки, гайки. Кстати, если у вас эта тема не откручивается, я буквально сейчас вот у меня вилка была снята, зажал ее, получается, в траверсу, для того, чтобы открутить. Но на самом деле здесь очень легко откручивается. То есть вот она спокойненько, вот буквально рукой придержал. Мы просто откручиваем вверх. Сейчас будет пружина. Опа. Теперь откручиваем вот эту вот. Короче говоря, нам нужно сначала разобрать. И все это дело мы будем вымывать. Ой, у меня завален горизонт, надо же. Вот так, надеюсь, ровнее. Итак, ну что, нам нужно сейчас все это говно отсюда слить. Сливаем отсюда все это сортирное говно, потому что воняет как из туалета, реально. Тут, видимо, вообще никогда не меняли масло. С завода, доходу. Прокачиваем вилку. Качаем ее до тех пор, пока не сольется. Так, сливаем здесь и, соответственно, откручиваем вторую. Также пускай стекает. Насколько я помню, на камеру последний раз я делал вилку на ниндзе. Это у нас будет вилка от CBR 600F4i. Разбираем вторую. Так, сливаем то же самое. Это дерьмо. Вот такое вот вонючее говно. Я переворачиваю вилочку. Ставлю ее. И пускай она стоит, стекает Сейчас она стечет Я ее потом вон туда в мойку Определю, вымою всю вилку Сначала, конечно же, я ее всю разберу Продемонстрирую, как ее правильно разобрать, собрать Поменять сальники, пыльники Проверить направляющие, почему их нужно менять И если у вас э, очень часто Вылетают сальники там, Например, вы меняете чуть ли не раз в сезон Сальники. Тогда у вас уже разбитые направляющие вилки То есть вы часто ставили на заднее колесо там Либо еще по каким-то причинам разбитые У вас направляющие вилки Оригинальные сальники ходят примерно 15-20-30 тысяч В зависимости от того, кто как ездит а, Вообще, в принципе, сальники ходят Ну, сезон 2-3, в зависимости от того, сколько ездит. То есть примерно 1010-20 Они ходят спокойно Но если вы за один сезон, проехав 3000 километров Поменяли уже сальники дважды А то и трижды а смотрите направляющие вилки. Это, это очень важно. Например, вы поставили новые сальники, а у нас вот здесь стоит одна направляющая, и вот здесь стоит одна направляющая. И вот получается, что они разбиваются. И, соответственно, сальник, когда вы поставили новый, он еще хоть что-то как-то держит. После этого происходит то, что сальник начинает также расшатываться. Он играет роль направляющей. И, соответственно, начинает разбивать. Но в данном случае, если присмотреться, вы видите микротрещинки пыльников, да? И меня терзают смутные сомнения, что здесь еще ни разу никто их не менял. Пробег у мотоцикла. Вот... Так, у меня он стоит без масла, я себе памятку сделал, на всякий случай. Пробег у мотоцикла на секундочку 63 тысячи. То есть, я не удивлюсь, что здесь вот эти сальники, это еще оригинальные. Ну, не знаю, посмотрим, Имеются в виду заводские. Не удивлюсь абсолютно. Если ты думаешь, что тебе это видео полезно, либо тебе нравится подача, либо нравится этот кадр, либо освещение, поставь лайк. Если не нравится, напиши об этом, что плохо, и поставь дизлайк, но ну, напиши обязательно в комментариях. Очень важна обратная связь. Я же не знаю, о чем вы думаете. Напишите о том, что вы думаете. Как бы вы хотели, чтобы эта подача была иначе. Хорошо? Пиши. Берем ключик на 14 головочку на 24 и все это дело откручиваем как-то у не сильно было закручено удивительно а ну да сначала настройка настройка идет, сейчас ее подожму полностью и она открутится сейчас до упора закручу вот вот. и теперь еще разбираем все это дело и потихонечку вытаскиваем смотрим у нас здесь шайба над пружиной потом здесь пружина соответственно Возьмем ее пока сюда. Пружина у нас стояла прогрессия вниз. Видите? То есть заужение вниз, за заширение или как-то заширивание. Оно идет вверх. Там еще маслица есть. Оно он дышит еще. Его бы по-хорошему тоже слить каким-то образом. Вот так вот. Попробую еще слить. Получится, не получится. Ну что-то да, что-то течет Ого Там дерьмище еще, ого, ого, сколько Короче говоря Вот так вот Сейчас откручу здесь с обратной стороны И буду откручивать Откручиваем здесь Берем шестигранник на 8 Вставляем так, здесь ключик на 8 у нас, да? На 10. Ключик на 10. И начинаем крутить. А хрен там. Есть. Открутили нижнюю, нижнее крепление. Здесь, не забываем, у нас внизу должна быть медная шайба. Ее мы не теряем. Я ее, походу, уже выронил. Сейчас. Все это нам надо будет отмывать. Все это вот говно. Так, медная шайба есть. Берем крючок. Что-то типа крючка. Отцепляем ее и вытаскиваем. Потом мы можем ее куда-нибудь потерять. Есть. Достали шайбу медную. Вот она. Ее кладем на стол и начинаем постепенно разбирать. Смотрим по порядку, как у нас все это было. Вот у нас шприц, сейчас как-нибудь не наляпать здесь. Вот так вот перевернул. Здесь у нас все слито. Вот так вот. Теперь начинается отсюда утекать всякое говно. Далее, что мы делаем? Переворачиваем вилочку и снимаем сальник. Подцепляем вернее пыльник снимаем. Нам он не нужен уже по сути. Мы можем его снимать очень жестко, жестоко. Можно брать прямо отвертку злую. Это не такая злая. А вот такая злая отвертка с ровным шлицом. И спокойненько все это дело... Вот оно уже не работает, видите, оно вот уже пыльник, уже убитый хлам. Так, это выкидываем чертовой матери. Здесь у нас идут. Где мой крючок? Здесь у нас идут топорные кольца. Вот тут внутри вы его увидите сразу. Более детально вы можете посмотреть. Я разбирал вилку от. Ниндзя 2002 года 600 Там все то же самое. О, тут все печально и грустно. Итак, мы сняли стопорное кольцо. Что мы теперь делаем? Стопорное кольцо у нас выглядит вот таким вот образом. Вот именно вот в эти проемки мы спокойненько подцепляем чем-нибудь и вытаскиваем. Теперь мы делаем вот такое движение. Вот и все. У нас в руке остался лом сальником и направляющим. Вот она направляющая. Сейчас мы ее вытащим, посмотрим, каком она состоянии. Сальник мы выкидываем нахер. Ой, извините, нафиг. Выкидываем сальник, шайба и направляющая. Направляющая у нас не должна... Так, она уже... Нет, на еще осталось. Сейчас я протру, покажу. Ну, конечно, в идеале бы ее не мешало бы поменять, потому как она уже начинает стираться. Вот. но я думаю, что пока что можно поменять сальник. Вообще, на самом деле, они не очень дорогие. Они примерно 1400 стоят, это направляющие, комплект. Ну, плюс-минус. Вот, но я думаю пока можно поставить в случае если опять повторится просто здесь масло настолько старое что его по коду не меняли лет 5 точно наверное, Ну, оно очень вонючее так что я думаю, что скорее всего сюда не лазили очень давно и мы не будем пока его менять если у человека снова возникнет я думаю не будет большой проблемой через годик поменять вместе с направляющим. вторая направляющая у нас находится на самом пере. Вот оно. Ну оно такое уже покоцанное, тоже по мелочи. Но, в принципе, еще жить будет. Я его полностью сейчас сниму. Здесь вот есть пролезь, которая позволит его снять. И, соответственно, все это дело помыть и под ним, и над ним, и так далее. В принципе, вот, поцарапал чуть-чуть рукой. В принципе, напыление вполне себе еще живое. Тут, если не ошибаюсь, графитовое на напыление. Могу ошибаться. Ну, так и ладно. Вот, мы снимаем сейчас... Направляйку, вот так вот раздвигаем аккуратненько. И вытаскиваем его из пазов. Все. Вытаскиваем из пазов. Соответственно, все это дело мы хорошенько вымываем. Прям хорошенько кисточкой. И собираем все назад. В принципе ничего сложного. Разбирать в шприц я не буду. Я его так промою. Давайте посмотрим, как я это сделаю Я сейчас покажу с одной вилкой Вторую вилку я показывать не буду Потому что в принципе все то же самое Поехали Ну что, начинаем мойку Соответственно так, Включаем розетку И понеслась сюда-сюда гонять Мы берем вот эту вот Мою ниску Которая здесь в комплекте И сейчас я сюда положу все мелкие детали, для того, чтобы потом в ванной не растерять. Вот я притащил вилку первого сюда. Кладу ее. Аккуратненько упираю. Здесь туда все складываю. Сейчас пойду принесу еще шприц. Я не знаю, как он правильно называется. Я называю его шприц, потому что он дышит. Как шприц он всасывает. И высасывает. Вот. И, соответственно, мы сейчас все это дело Будем мыть. Вот он набрал. Вот он. Видите? Что-то здесь. Вот это. Вот это вот все ваши настройки находятся вот здесь. Как они работают, я понятия не имею. Я знаю только о том, как это все настраивается, А как они работают, мне это не интересно абсолютно. Я не разбирался. Я вилки особо сильно не разбирал. Поэтому извиняйте. Как-то так. Все это дело мы обмываем сейчас. Мелкие детали сразу помою и отложу в сторону. Это у нас тут болт. Чтобы не растерять просто болт, шайбочки все вот так вот руками вымою. Это специальная жидкость обезжиривающая. Короче, это типа что-то, если вы знаете, есть такой прогресс. Это типа что-то типа прогресса, только очень жесткого и обезжиривающего. Мою сейчас средства на водной основе. Рукам от него вообще пипец, потому что он руки сушит. Но моим рукам это уже не грозит. Так, я включу по чуть, -чуть. Здесь все-таки вот чище идет, жидкость, чем нежели в ванночке, потому что там стоит фильтр. Вот как-то вот так вот сейчас это дело помою, Просто потом уберу все это дело, какую-нибудь маленькую деталь можно даже вот из этой миски потерять. Ну, короче, как посуду можно. Вот, все это убираю в сторону. И теперь начинаем мыть вилочки. Наливаем ее прям. Там говна хватает от старого масла, от износа, направляющих, пыль, грязь, таракань, все дерьмо. Мне бы еще надо шомпал купить, наверное, чтобы чистить внутри, потому что внутри гадости ой-ой. Внутри гадости тоже хватает, как вы видите. Шомполом было бы вообще идеально. Я еще тряпочкой пройду. Не знаю, кто так еще делает, я делаю именно так. Если кто -то так не делает и считает меня идиотом, тогда, пожалуйста, это ваша проблема. Я делаю так, как считаю нужно. Вы можете вообще не мыть свою вилку. Там, видимо, еще масло осталось вон оно. То ли грязь, то ли пузырьки, не знаю. Еще. Тряпку туда зачепну и помою я пока его в сторону теперь вот это действие он плавает, видите, плавает там столько говнище разного посмотрите видите? беру кисть и по первому вилку снаружи я уже помыл она была тоже в деревнике в земле какой то в песке да сом полно что нибудь какой нибудь бьет надо будет в Ассане купить я впервые мою в этой мойке вилку. Обычно мы ее либо у кого-то на дяде, когда работал, либо мы вот это в стадике. А в стадике мыть такое себе удовольствие, сами понимаете. Но ну, вот примерно как-то вот так это теперь выглядит вот. Все равно какая-то кака там есть. Вообще, я думаю, его вот так вот опустить. На ночь оставить. Вот так вот. Наверное, сегодня я закончу. Я вот так это дело на ночь ставлю, потому что внизу там очень много какости всякой. также разбирать вторую вилку. Также ее запихну сюда, пускай она лежит, отмокает. Завтра приду, она уже будет откисшая, так скажем. Потому что говна там внутри очень много. Так, все. Пошел я разбирать вторую вилку. В принципе, и все. Это и вся мойка. Ну что, друзья, новый день пришел. А, и сегодня я поставил на учет два мотоцикла. Сейчас у нас уже 5 вечера, правда, такие. Очень сильно подзадержался я в МРЭО. Итак, а, сейчас сгонял а, на склад. Очень такой хороший склад. Я вам сейчас что-то покажу. Вот. Вот. Вот это вот все. Вот это вот. Вот это вот, смотрите, вот. Оригинальные вот эти вот направляющие. Вот. Вот оригинальные направляшки, вот кондовские. А, трос тоже оригинал. А, трос сцепления, который я говорил, что там у него он уже разлохматился. И таким образом мы сегодня будем, дособираем нашу вилочку с новыми направляющими. И меня это очень сильно радует. Поехали, короче, собирать. А, вилка до сих пор еще лежит в мойке, я сейчас ее домой быстренько и... Начну ее собирать, погнали Ну, собственно, вот вилку вытащил Признаться вам честно Она выглядит несколько лучше, чем вчера Но все же не так идеально Но ершик я так и не купил Надо как бы купить ершик Такой типа а Для сортира, наверное, не знаю Вот, но здесь уже все это Вымокло, все уже отмокло так, направляшки нам уже не нужны Потому как мы приобрели новые Эти тоже направляшки, это мы отдадим Все заказчику, потому что мы же честные Ребята, правильно? Мы меняем и старую деталь Отдаем, мы же честные пацаны, правильно? Я не знаю, как действуете вы Я делаю именно так У меня где-то тут еще лежит шайба Медная, не вижу ее А вот И сейчас этот болт еще А, вот медная шайба, я ее специально отдельно положил чтобы не потерять. И сейчас пойду еще туда болт от второй вилки помою. Я его вчера оставил на столе, соответственно, не помыл. В вилках у нас имеется некоторая грязь. До сих пор еще как бы. Если сейчас, не знаю, покажу, не покажу, наверное, покажу. Внутри, если вы видите, видите есть масляная непонятная хрень там. Давайте вот так вот ниже сделаю Вон масляная какая-то непонятная субстанция старая. Наверное, вам ни хрена не видно, да? Оно отсвечивает, не пойми, куда фокусируется. Ну, короче говоря, вы примерно поняли. Там есть какая-то масляная субстанция, которую я хочу тоже отмыть. Не хотел бы ее оставлять, потому что вся это говно, вот это вот все будет потом перемешиваться с нормальным маслом, которое я буду заливать. А заливать я буду, как обычно, банальный матюр 10В. Вот такой матер буду заливать Я не рекламирую абсолютно ничего Заливайте что хотите, это ваше личное дело Никогда никому ничего не рекомендую Когда спрашивают, я отвечаю, что заливаю я А вы можете делать что хотите Ну что, давайте сейчас, короче, я домой вилочку И покажу вам, что из этого получилось Окей? Друзья, знаете, что заметил? Я заметил, что из-под одного перышка подтекала именно снизу То есть, условно говоря, вот так у нас перо вот так вот у нас перо находится, да, ну, то бишь не перо, а лом, там, или, а, как это, стакан. Короче говоря, здесь стоит у нас болт, и подтекало именно из-под него, из-под низу. И это меня вообще не, как бы, и удручало. Я сначала думал, что это сверху сильно так накапало, на самом деле нет, стекло снизу. Сейчас рассматривая поближе детали, но ну, вот примерно как-то так выглядит шайба. Видите, она покоцана вся, соответственно, она не может равномерно поджать. И меня терзают смутные сомнения, что, во-первых, не сильно здесь было закручено, а, во-вторых, она нихрена не держит. Я сейчас сниму вот эту вот шайбу. Видите, да? То есть, одно нормальное, а второе какое-то покосанное, погрызанное, непонятно кем. Такое впечатление, что вот эту вот шайбу делали из листа меди. То есть, ее вот вырезали прям... Из куска меди. Ну вот на самом деле интересно. Сверлили там ее, не знаю, потом обрубали, обрезали. Либо она просто была большая, ее откусывали здесь. И не знаю, чем и зачем. Ну короче говоря, какой-то пипец. Они у нас получаются по размеру одинаковые по диаметру. А мы берем сейчас, заходим в наш ящик Алиэкспресса. Помним, да, что у меня есть вот такой вот набор, который я показывал в предыдущем видео. И вот такой у нас есть набор. И вот берем сейчас... Вот такую шайбу и подбираем Это, я думаю не влезет потому что вот а вот если мы возьмем вот такую шайбу то она влезет и она у нас по диаметру даже очень очень даже по диаметру видите сейчас фокусируется вот он ее хватит просто за глаза она расплющится там и будет все отлично давайте сравним с той которая здесь должна быть Видите, она чуть-чуть больше. Но мы сейчас закрутим. Я уверен, что разницы вообще никакой не почувствуется, потому что она расплюснется. По толщине она чуть-чуть тоньше. Соответственно, более мягче металл, возможно. И есть вероятность того, что она закрутится, и будет все отлично. И ничем не отличается от оригинальной какой-нибудь шайбы. Итак, я, короче, поставлю то получается, две вот такие шайба Также я их люблю ронять в кавычках. Но умею. Вот. Вот такие вот две шайбы поставлю. И будет все в целлофан. Протереть болтик обязательно, потому что там вот куча вот этих всяких какостей. Вот эти все какости они, соответственно, потом могут давать какую-нибудь течь. Да и зачем лишняя грязь? Нам же не сложно протереть все это дело, да? Так скажем, вылезать все детали вот Внутри шестигранник тоже там подгрязнился чуть-чуть. Короче, болтик должен быть выглядеть практически новым. И не только болтик. Так, у нас получается сейчас вот эта вилка. Я сейчас здесь наберу канистрочку и буду пытаться изнутри все это дело вытесить бензинчиком. Почему бензинчиком? Потому что бензин будет лучше растворять все вот эти грязи вместе с, мас... с масляной основой. Так, я вас парить не буду, просто включу уже, когда почищу. Вот что бензин творящий делает. Я вам сейчас покажу. Помните, как было, да? Просто бензинчик то налил. Смотрите, уже этой всей грязи нет. Естественно, вам там засвечивает. Вот вы видите, да, что уже стенки белые. Каким-нибудь вот таким вот образом. Там я заткнул обычной тряпкой. Вернее, не тряпкой, а вот этим вот салфеткой вот такой. Сейчас я все это дело вытащу. Так, берем наш самый любимый пинцет с зажимчиком. И постепенно все это дело выководимаем. Все, это выковыривали-вали. Вали. Все там у нас чистенько. Мы сейчас опять на мойку я его отправлю, чтобы оно уже там домылось окончательно со всякой гадости. И в принципе все, один стакан уже готов. И приступаем ко второму. Давайте я вам покажу, как было в этом стакане. Вон она грязь сплошная, видно, да? И сейчас я буду все это дело вымывать. Также отрываем кусочек какой-нибудь марли. Не путай с бубом марли. Так, переворачиваем, вот так ставим. И запихиваем буквально так, чтобы оно... Было плотненько. Ну, типа делаем пробку. Ну это опять же я так делаю. Вы можете вообще ничего не мыть. Вы можете оставить так, как есть, со всей той грязью, которая там осталась. споласкиваем Шаманские танцы. Там кто-то говорит, что я потолстел. Парни, здесь вообще не про красоту людей. Здесь про мотоциклы Я не должен быть красивым Я должен чаще выкладывать видео Но уже красота, я вам скажу Если вы сейчас посмотрите, вот бензинчик, что творит Животворящий, видите, уже чистенько Ну, короче, чище Стало чище Извиняйте, что у меня на телефоне камера не совсем все понимает Как это правильно показать Берем бензинчик Кто хочет разжиться Какой-нибудь бутылкой, не рекомендую вам В обычную тару все это дело заливать Для бензина а, можно просто вот из-под парафина Здесь, по идее, пластик чуть-чуть ну, другой, чем нежели от обычной питьевой бутылки Туда бы еще каких-нибудь риса туда бы накидать бы еще Было бы вообще идеально, конечно А еще можно вот так вот сделать Чтобы можно было обильнее болтать Прям обильно Вот, вот так вот Шейкер, шейкер Пакимейкер Выливаем Вот бензин уже грязный Потому что он выстрел. Выглядит... Вох ты, па мать, какая красота, посмотрите. Чтоб так не жить, а? Вот теперь красиво, вот теперь хорошо. Все. Сейчас все это дело отправляю на мойку. Пойдемте покажу. Софтбокс. Разворачиваем. Чтобы там было ярче вам смотреть, правильно? Многие говорят, чё, тут что студию устроил, стоил? Там один софтбокс стоит. Там внизу еще один лежит. Тут софтбоксер, что за порно-студия. Ну что, смотрите, короче говоря, у нас вот здесь такая чистота. О, здесь теперь вы точно можете это разглядеть, как это примерно вот оно, видите, чистенько. Вот таким вот образом я поставил промываться. Ставим в упорчик. И вот так она пускай моется. Ух ты, я забыл там пробку вытащить. Ага. Ну, короче, сейчас вытащу пробку и поставлю все это дело на промывку. Пускай она стоит мотыляет, маслает. А я пока буду... Ну не знаю, пока кофейку попью. Пока там стаканы промываются, я совсем забыл про ломы. то ломы тоже не совсем чистые. Если посмотреть, там на стенках что-то какая-то какость есть. Я до нее достать не могу. А поэтому мы сейчас это дело будем также же мыть. короче говоря, берем вот так вот. У нас здесь есть две отверстия. Вот здесь одно. И с обратной стороны такое же. Закрываем это все и болтаем. Можно одно приоткрыть, чтобы... Не создавался воздух. И так вот переворачиваю. Все это дело вымываем. И открываем. Все. все. Ух, и поналивал тут бензина. Оо. Какая красота, парни. И вот смотрите итог. Сейчас уже стеночки стали почище, уже меньше всякого говна масла. И потом также поставлю на промышку. И будет у нас перышко как новое ставим также держим рукой и наливаем закрываем две дырки также все и также промываем обезжирить не всегда получается жидкостью которая у меня в мойке в данном случае бензином потому как он более агрессивный все выливаем и теперь опять также ставим на промывку ее но я вам скажу она теперь прям почти как новая все короче мойка закончилась здесь дольше всего мыть чем собирать или разбирать какой-то короче говоря кто-то по ходу дела проморгал шайбу вот такая вот шайба я складывал все отдельно аккуратно вот короче говоря это шайбы короче которые прикрывают а, подсальником стоят вот а вот эта шайба она стоит вот здесь вот над пружиной и под проставкой вот такой вот. то есть как бы чтобы это не терлось и что-то я ни не могу понять где эта шайба я не могу сказать, что здесь что-то протерлось. Не знаю. Ну, короче говоря, этой шайбы нет. И, соответственно, заказывать ее это слишком долго. Я вот нашел кусок железки вот такой вот. В принципе, она похожа очень сильно, чуть-чуть толще, буквально там на несколько децилов. И вот она сейчас, я буду делать такую шайбу. Как-то так что то меня этот мотоцикл вообще не отпускает никак. То крышку сломал, а, то еще что-нибудь, там болты искал дополнительные, там, короче, пипец какой-то. Сейчас вот поехал, купил а, тросик, купил уже направляющий, думал, сейчас соберу и все будет огонь. Твою мать, что опять происходит? Вот опять мне что-то, вот блядь, не хватает. Короче, пипец, не отпускает меня, вот что-то. Ну, как вы видите, шайба уже почти готова. Сейчас я ее поравняю и будет огонь. Тот случай, когда ты хочешь себе токарный станок. Я не знаю, как это. Я бы за дверь, конечно, бы запихнул. Ну что, друзья. Сделал я шайбу. Пускай она чуть-чуть меньше. Пускай она кривенькая. Она не такая идеальная, как оригинальная, но по толщине она практически такая же, разница какие-то микроны, и соответственно она перекрывает все свои действия, то есть у нас нужно, чтобы пружина упирающаяся в проставку чтобы они между собой не терлись, соответственно вот я ставлю пружину, она перекрывает пружину она перекрывает вот здесь. Перекрыта? Перекрыта. И, соответственно, она может сниматься и одеваться. Вот она. Одевается, снимается, да? Ее даже можно было сделать чуть меньше по диаметру. Но как бы завод умный. Они сами знают, что, как правильно. Вот такие вот дела. Так что лучше с шайбой, чем без. Я так понимаю, что ее здесь не было. Потому как я ее что-то не могу найти. И я не помню, когда разбирал вторую, была ли она там. Потому что... Вечные звонки, телефонные запары Куча глупых вопросов Ну и не только глупых, обычно просто интересующихся Но чаще всего глупых вопросов И они меня прям вымораживают давайте умные вопросы Или хотя бы так, чтобы я задумался А не то, что там думал, мать твою что, ты, что у тебя в голове Короче, поехали дальше, собираем вилку Раз, два, три, четыре, пять Начинаем собирать Берем вилку Она у нас абсолютно чистая я ее отмыл, высушил. Я покажу сейчас на примере одной вилки. Ну лом, вот он, стакан. Мы берем это шприц или как он там правильно называется. Давайте оденем направляющий. Вот направляющий. Вот такая она имеет красный оттенок. Если взять Вторую направляшку, вот как бы как бы ее тоже можно было бы поставить, но лучше поменять, внутри уже выбанка есть. Ставим направляшку, Неважно важно какой стороны, главное, чтобы у нас под ней было все чисто и благородно. Вот, поставили она такая скользкая, такая приятная, как мыло. Ставим направляшку сюда и вставляем все это дело вовнутрь. Ставим аккуратненько, плавненько вовнутрь. Смазывать не обязательно, если хотите. Можете смазать, но смазывать никакого обязательства нет. Берем болт, снизу который. И вставляем его. Обязательно с шайбой должен быть. Берем шестигранник на. Да, шестигранник на 8. И собираем. Придерживаем тут. Она у нас легко и непринужденно накручивается. Можно подтянуть ее. Ключ на 10. Оттягиваем. Сильно тянуть не обязательно, так от Все, она настала на свое место Теперь нам необходимо Сюда, нашу направляющую Также Берем направляшку Где она есть, вот она Сейчас не удивлюсь, я шайбу найду Может быть и такое Думаю, что нет Я не помню, была ли она, потому что Был сильно отвлечен Или увлечен Берем направляющую, вот она Направляшка, какая она новая. И вот такая вот направляшка, она ушная. Хотя это тоже, в принципе, такая живенькая, но лучше, конечно, если мы залезли, лучше поменять. Одеваем ее сюда, вставляем шайбу, берем большую шайбу. И все это дело нам нужно аккуратненько теперь подбить. Залазим в ящик Алиэкспресса. Это у меня не Алиэкспрессовая а тема, так, это 42. А нам нужна вилка 43. Соответственно, у меня есть на 44, она подойдет. И аккуратненько, потихонечку все это дело усаживаем. Сейчас вот так вот. буду постепенно усаживать, может быть даже молотком. Есть вот такой вот резиново тяжелый молоток. Все, Она элементарно, четко уселась слышим стальной звук. Это говорит о том, что все, уже вилка собрана, то есть как бы направляющая достигла своего минимума, так скажем. Далее мы берем, а сейчас одеваем сальник. Я взял вот такие отвесы. Сальник с пульником комплект сразу идет. Если надо, перепишите себе номер, это их размер. И перепишите номер себе, если у вас их 4, конечно. Вот он наш сальник. Не торопясь, не спеша, одеваем его на свое место. Вот мы надели его на свое место чтобы вам было видно. Воткнул я его аккуратненько. И теперь постепенно буду саживать той же самой обоймой. Доходим до того места, чтобы мы смогли закрыть это все дело. Прорезь под стопорное кольцо. Там, где мы его вытаскивали. Мы должны закрыть, чтобы эта прорезь появилась. Еще Все, появилась. Это можно еще подбить. Проявилась прорезь и закрываем все это дело. О, ниже что опускается ниже да прорез появилась теперь можно попробовать закрыть все это дело стопорным кольцом берем стопорное кольцо одеваем его таким же образом он очень легко одевается очень достаточно легко снимается И я показывал как это делается крючок наш излюбленный Вставляем туда. Должен стопор зайти вовнутрь. Получается, что половина проволоки стопором. Мы не должны видеть примерно. Сейчас я покажу, как это должно быть. Мы, получается, утопили стопор. Стопор должен быть вот таким вот образом упакован. Видно, не видно. Вот таким вот образом, получается, полпроволоки должно уйти в пазы. Так, здесь мы, в принципе, все собрали. Осталось пыльник. Но пыльник мы можем потом одеть. Итак, мы сейчас берем и собирать, начинаем уже саму вилку. Да, кстати, нам еще нужно сюда залить масло. Насколько я помню, у нас прогрессия вот эта вот была внизу. Да, прогрессия у нас внизу. Получается, опускаем все это дело. Проставка, но между проставкой и пружиной, насколько мы помним, у нас идет шайба. Именно та шайба, которую я изготавливал, пытался. Ну, вроде получилось. Накидываем ее сюда же. Вот так вот накидываем и после этого ставим проставку, после этого мы ставим проставку, она у нас утирается. место, после этого мы берем стопорную шайбу вот такого плана и соответственно все это дело отпускаем, вот таким вот образом все это собирается, но нам сюда нужно еще залить масло. Мы поэтому пока все это дело снимаем. И сейчас мы будем заливать сюда масло. Заливаем масло сюда примерно пол-литра. Вот она, специальная хрень. Это вот, вот такая вот штучка. Сейчас я покажу, что она из себя представляет. И должен быть шланчик. Вот наш прицей висит у меня. Это мы откачивали масло. Один механик. Там гулянка была такая. И он что-то многовато масла налил человеку в машину. И мы вот таким вот образом через подкачивали у него масло. Я взял эту вот штуку. Она идет с делением сантиметров. Видите? То есть по сути, по сути, вы можете сделать то же самое, только а, с помощью рулетки. Там. Масло нам нужно будет откачивать, поэтому, в принципе, разницы нет, какое там масло сейчас залито. Нам нужно откачивать будет масло для того, чтобы мы вы выкачили лишнее. А лишнее у нас будет в любом случае, потому как у нас нет точной мерки сколько мы залили масла. У нас нет точной мерки там прям в граммах, там, прям, чтобы было там вот именно там 300 сколько там 446. И сколько там, сейчас я посмотрю. Вот нам получается в F4 уже залили 462 грамма плюс-минус 2,5 грамма. А, соответственно, ну купительских сантиметров, граммов. Нам нужно залить 462 грамма Мы примерно можем представить, сколько это будет Но все равно у нас ровно не получится Поэтому лучше, чтобы мы залили одинаково И, соответственно, откачали После того, как мы прокачаем вилку Чтобы мы откачали одинаковое расстояние Чтобы было одинаково, 116 миллиметров 116, это у нас 160 мы, получается, потом берем и 160 откачиваем. Для того, чтобы нам не париться, мы берем вот эту вот такую штуку зажимную. Это все вместе продается вот комплектом. Это есть специнструмент такой. А если вы занимаетесь ремонтами вилок, мотоциклов, я думаю, вы знаете, что это такое. Так, у нас получается 90... Так, это у нас наоборот стоит. Вот так перевернуть это все дело. Тут идет тоненькая трубочка. Итак, 10, 20, 30. Так вот, 160... 116 миллиметров, получается у нас 120, 110, 120, 115, сделаем 116 примерно вот так, примерно вот так 116 мы сделаем, вот, можете обратить внимание, у меня там примерно 116 миллиметров, если вам видно, надеюсь видно, пожалуйста, можно сделать что штанген циркулем штанген, а не штангель, цинфу, если что, и берем длинномер, если у нас тут есть вообще 116, да, должно быть. И замеряем, сколько у нас тут. Иди сюда. Иди сюда. Одно. Вот так вот. Длинномер, мер, Зажимаем танген. И смотрим. У нас здесь. Ну чуть-чуть не попал. 116 миллиметров. То есть в принципе этого вот, ну, там миллиметры эти ловить давайте я поймаю 116 пускай, вот 116 и здесь сейчас перекручу если хотите, давайте вот так вот сделаем и перекручу вот здесь вот я выставил, то есть в принципе вы можете делать то же самое как я делал в предыдущем видео обычный шланг, любой обычный шланг, вы отмеряете циркулем, либо рулеткой, либо чем вам удобно, что у вас под рукой Зажимаете просто пассатижами, вот так. Вот так вот, просто прижимаете пассатижами. И опускаете на тот уровень до пассатижей. Пассатижа, да, ну, только губцы, Опускаете на тот уровень, откачиваете, и потом этот же уровень опускаете и откачиваете. У меня это в предыдущем ролике есть. А где я разбирал уже вилку можете в принципе и так, можно вот таким вот способом но это будет немножко более затратно если у вас там один-два раза вы делаете вам это никакой необходимости приобретать ее просто нет рулеткой вы точно не измерите потому что вы не увидите насколько она там примыкает, не примыкает, короче просто шлангочку опустили вниз, с откачали и в принципе все так давайте начнем уже хватит балагурить, давайте уже начнем что-нибудь делать Сейчас я для устойчивости возьму ось. Для устойчивости я вот взял ось колеса, протер ее, поставлю вот так. Это просто для устойчивости, чтобы он влево-вправо никуда не шевелился. Все, она в принципе и так стоит, но лишний раз, по крайней мере, у нее не будет повода упасть именно вот в эту сторону, либо в эту сторону. Да? То есть, как бы, самое минимальное устойчивое пятно, оно у нас более защищено. Но это опять же, я могу, это я для себя делаю, вы можете делать, можете не делать, дело хозяйское. Итак, заливаем масло. У нас здесь ровно литр. Соответственно, наливаем примерно 400 с копейками. Можно даже налить 500, в принципе. А, и потом откачать лишнее. Вот я открываю банку. И понеслась. Так, там внизу я закрутил. Везде позакручивал. Это поставил. Все, давайте начнем. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. -ту. Тин тин тин тин тин. О, начал набираться. Буль буль буль. пит буль. Так, у нас здесь что получилось? Я залил примерно 400 грамм. 400 грамм я залил, но это опять же по канистре. Нам нужно чуть-чуть больше, еще нальем грамм 50 на скидку У меня здесь было изображение 550. Вот примерно вот так вот я сделал. Вот у меня примерно 550. В принципе, этого достаточно. Мы теперь берем наш шприц. А, кстати, не забываем прокачать вилочку. Вот. Как пошла масть. Вот, видите, как тяжело, тяжело пошла. Вот она. Она, как вы видите, уже в штоке закачалась. Вот она. Давай, иди сюда. Все, она уже, в принципе... Масло везде закачалось. Кстати, видно теперь по полозьям, что у нас все выбыто. И в некоторых местах буквально еще и чернеется какой-нибудь там такой тоненьким-тоненьким струйкой черное масло. Но уже его настолько мизерно, что можно по этому поводу просто не переживать. Мы берем нашу вот эту вот 116. Запихиваем это дело назад. И мне кажется... Мне кажется, что сейчас ничего не будет. Вот, смотрите, она как раз четко под вот эту фигню. И попробуем откачать. Но мне кажется, сейчас ничего не будет. Так, держим ее в плоскость и откачиваем. Нет, ничего не происходит, потому что, видимо, я залил слишком мало масла. Итак, берем, снова подливаем. Я залью совсем чуть-чуть буквально пол литра залью лучше я залью чуть больше лучше я залью чуть больше как раз ровно пол литра лучше залью чуть больше и а, откачаю равномерно так как это необходимо соответственно у нас вилка не поднята у нас она полностью опущена вот она опущенная вилка давайте мы ее тут тоже туда-сюда вот так вот. вот полностью вилка опущена Имеется в виду лом. И начинаем откачивать. Что-то пошло. Да, что-то пошло. Как мы видим вот, по трубкам. Но пойдет совсем немножко. Я... Да, совсем немножко будет. Ну вот, в принципе и все. То есть смотрите насколько я минимально все это дело слил. Видимо до этого вилку еще не опустил. То есть получается заливайте пол литра. Вставляете шприц и лишнее сливаете. Так, здесь у нас уже готово. Это мы можно, в принципе, закрывать. И теперь начинаем это все дело собирать. Вытаскиваем внутренний шток. И собираем в том же порядке, как и разбирали. Вот так вот. Вот так вот. И собираем в обратном порядке. Так, прогрессия вниз. Это вот сюда. Бульк. А теперь у нас идет проставка. Ой, нет. Видите? Чуть не забыл. Сначала идет шайба. Потом идет... Давай, укладывай там. Потом идет проставка на пружину через шайбу. И после этого мы одеваем теперь вот этот вот блокиратор все это дело и начинаем поднимать вилку у нас не забываем блокиратор должен четко лечь и начинаем собирать вилку в принципе и все по поводу настройки вилки в интернете полно информации хотя и в принципе та же самая информация которую я вам сейчас рассказываю в принципе все это есть в интернете зачем я вам все это рассказываю так, ключ на 14, и здесь затягиваем, вот этот вот ключ на 14 берем, и здесь тянем, все это дело подтягиваем буквально. Так, а что у нас, не подходит ключ, что У меня вот здесь не хватает места, вот здесь, у меня ключ не налазит, Но для того, чтобы затянуть, мне нужно его немножко, так скажем, ослабить. Начинаем собирать. Все. В принципе, одна вилка готова, осталось только поставить пыльник. Туда можно напихать какой-нибудь литов-солидов. Я не знаю, зачем это люди делают, не совсем понимаю. А после установки вилки уже в траверсу можно будет эту гальку подтянуть и настроить потом все, что угодно, как вам нравится. Оденем на нее пыльник. Можно смазать, если хотите. Я не знаю, честно, для чего это все. Пыльники несколько отличаются от оригинальных, потому что они здесь идут с резинкой дополнительной. А если взять оригинальный, он типа такой, более красивый. Но здесь красота никакой роли не влияет, особенно вот, когда вот такое происходит. Видите, вот он. Вот он, треснутый уже. И здесь никакой роли не играет красота, потому что здесь стоят мухобойки, так называемые. Вот так вот смажем здесь. Я не знаю, зачем, но давайте смажем. Хрен с ним. Зачем туда люди маску, маску кидают? Типа, чтобы она там не цирела, влага не попадала, или что? Зачем? Честно, не совсем понимаю. В мануале я этого не видел. Может быть, я плохо читал. Но вы мне напишите, для чего это нужно. Вот сейчас в комментариях. Типа, падрик ты идиот, ты нихрена не шаришь. Нужно для этого и для этого. Хотя, может быть, действительно я был не прав поэтому вы мне вправите мозги на место так я сюда запихал смазку я сомневаюсь что она прям туда везде проникнет потому что у меня здесь мухобойка мешает здесь куча защит здесь пыльник сальник и еще и мухобойка а, ладно так намазываем здесь чуть-чуть чтобы она типа красиво залезла такая вся типа плотненькая там типа чтоб ничего не мешало ну давайте ладно и аккуратненько все это дело вот видите грязь. Я ее сейчас сначала, прежде чем опустить пыль, сальник, пыльник, да, я ее сначала протру. Что мне не нравится. Извините. Причем я протираю эту грязь на вилке от хонды майкой Кавасаки. Это печаль тоска еще та. Какая печаль тоска. Это моя любимая майка. Была и остается. Так. Одеваем, получается, наш пыльник. Защелкиваем его. Но нужно, наверное, все-таки сделать вот это будет по-умному. Вот так типа. Ну, кстати, очень плотно зашел. Вот. Теперь покачаю вилочку Вот сейчас туда смазка будет выходить, опять же. На кой хрен туда ее запихивать? Объясните мне. Я не знаю. Вот Смазка выходит, вон она. Она вся выходит из-под пыльника. Блин, зачем? Ну ладно, хрен с ним Запихнули, запихнули. Это мне все рассказывают, что оказывается это нужно. А зачем, никто не говорит. Ну ладно, пускай будет. Она все равно лишняя выйдет все. вот, Поэтому а, вилка это в принципе готова. Осталось ее только зажать в траверсу и затянуть верхний болт. Хотя верхний болт затягивать особо не нужно. Он уже затянут. Ну что, в принципе все, что хотел показать. А, как ставить вилку, снимать, я думаю, раз вам не нужно показывать. Я думаю, вы и так разберетесь. Там пол мотоцикла разбирать надо. Спасибо, что посмотрели. Не знаю, будет ли этот ролик продолжаться дальше, либо я его сделаю отдельным. Покажет время, когда закончится этот цикл. Спасибо всем, пока. Я не знаю, может, это концовка видео, наверное, скорее всего, но а, вилку я собрал, как вы видите, да, все собрал, все сделал. А, сейчас шину, резину понакину. Вот я сейчас а, чищу звезду вон звезда я сейчас ее помою потому что как бы ну я не могу поменять резину не помыть например звезду да ну как бы я это делаю обычно и так вот прикол в том что я хотел слить жидкость которая здесь была и смотрите что я здесь заметил и, друзья это пиздец сколько я мудохался искал эту шайбу и в итоге получается, что она лежит вот здесь, зараза. То есть она у меня вылетела вместе с маслом, и, соответственно, я ее поэтому не видел. Короче говоря, что, я ее положу сейчас сюда. Та шайба будет еще ходить. Я человеку отдам эту шайбу. Я сколько помою чуть-чуть. Вот, я человеку отдам эту шайбу. Там плюс ко всему еще у него целая куча старых запчастей. Все, что которое я делал, все запчасти все отдаю. Чтобы человек знал, что я это все дело поменял. То, что не захонырил себе... А вот в оригинальной упаковке те же самые направляющие. Короче говоря, я делаю именно так. И эту деталь я тоже положу вместе со всеми деталями. Вот такие дела. Я только на эту шайбу потратил, наверное, так, на скидку час.